Развивайте свое дело вместе с любимым каналом. Ирландские политики стали первыми в Европе, которые признали израильскую аннексию в отношении Палестины. Они считают, что страна-агрессор должна понести ответственность за преступления, совершенные в Палестине, не только за последние две недели, но и за все 75 лет. В Ирландии считают, что тель проводит агрессивную политику апартеида. 26 мая парламент страны принял резолюцию, в которой признается факт израильской оккупации. Жители Ирландии долгие годы противостояли колонизации и поэтому хорошо осознают вызовы, с которыми сталкиваются сегодня палестинцы. Мы поддерживаем право палестинцев на свободное определение своего будущего. Оккупация и аннексия на землях Палестины продолжается десятилетиями. Надеюсь, что другие европейские страны последуют нашему примеру. По мнению ирландского политика, на действия Израиля следует отвечать не словами, а действиями, путем экономических и политических санкций. Кенни также добавил, что обратился к ирландскому правительству с призывом выслать посла Израиля в Дублине Афира Карива, однако не получил поддержки. Сейчас правительство намерено проголосовать за поправку, которая по принятию поспособствует депортации израильского посла из Ирландии и введению санкций против Израиля. А что думаете по этому поводу вы? Введут ли страны Евросоюза санкции против Израиля? Поделитесь своим мнением в комментариях.